Как узнать все-таки, в истине ли ты, или ты в заблуждении живешь на этой земле? Апостол Иоанн, он говорит, как узнать, ходишь ли ты в истине. Когда человек ходит в истине, то он имеет общение с Господом Богом. Такой человек имеет контакт с Богом. Это не монолог, это диалог с Богом. Это когда ты говоришь что-то Богу, и Он тебе отвечает. Это когда Бог отвечает на твои молитвы, когда Он отвечает на твои просьбы. Тогда ты знаешь, что ты в истине. Когда-то Бог дал мне сон. Когда-то я спросил у Бога, почему мне узнать, что я на правильном пути. Мне кажется, что я ошибаюсь. Господи, посмотри, не на опасном ли я пути. Покажи мне что. -то что со мной происходит, кто я на самом деле и что мне делать. И Бог показал мне сон. Он показал эту чистоту Евангелия, этот свет Божий, который проникал сквозь меня. И Господь проговорил ко мне, Он сказал, что если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Сына Божьего омывает вас от всякого греха. Отец сказал мне, что если я имею с Ним общение, то я хожу во свете. Если Он отвечает на мои молитвы, если Он слышит мой голос, и я слышу Его голос, то значит я хожу в истине. И это для меня было колоссальное откровение. Это, не, это не, я не где-то прочитал там в Библии, это мне Бог сказал. И именно таким образом человек должен смотреть на себя, в ли этот человек или нет. Если ты в истине, то ты будешь иметь общение с Богом, ты будешь в контакте с Ним, ты будешь слышать Его голос, ты будешь задавать Ему вопросы, а Он тебе будет на них отвечать. И тогда ты будешь знать, что ты в истине. Да благословит вас Господь наш Иисус.